Я, я, я, Не залипай брату, не падай духом. Люди насекомые, подвяжены вынимать сухом. Рука руку моет, там думать стоит менять по время на выводы из парной. Беспомощно парахтуются порахтуются в котловане Отсутствие надежды плюс груз грязи за плечами с горячая плачущая водя, значит палач крики огонь и тон шум. Шопот шаркающих шагов из темноты Вести боли рождения месте рев Да хрипоты, ищи на земле, где сеют ложь Даже слепой, сука, в спину умудрится водить нож